Приветствую вас, мои дорогие друзья. Сегодня мы приготовили для вас чудесный осенний сюрприз. И как вы думаете, как он называется? Он называется «Это любовь».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 Вокруг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 Ты звезда моя путеводная, ты река моя полноводная, необъятная и сердечная. Любовь твоя бесконечная. Если в жизни ты оставишь меня, душу возьми с собой и унеси ее к звездным огням вместе с моей. Гордого и мятежного Дай мне сердце смиренно-нежное Сердце грубое, некрасивое Из груди моей вырви силою Чтоб для каждой души страдающей от а Господней любви не знающей и Быть звездою до да пути путеводною Быть рекой до да Мое сердце мое никогда не найдет, радостью в мире слез мы беспощадно на меня жжет, что я земле принес. Жутеющийся это солнце забыло лучи, свой восход. Свети листьев на маленький срок Разноцветные солнца огни, словно жизни.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 ты жизни молодой. Мы видим, что мечты опали и испарились в высоте, А мы остались тем, что были без украшения в пустыне. Поняла закон природы, И не жалею я уже, Что красили мне путь невзгоды, И улетели, как мечты. Весна должна прийти чередою, За ней полящий жгучий зной, Чтобы созрел ж не мечтою прекрасный.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 Пусть плод твой зреет на просторе Ты не ищи душе теней Ведь он созреет тем скорее Чем больше будет жаждых дней И плод твой станет драгоценней Тех милых нежных лепестков А для людей он стал важнее Расти дитя для плащ